Без сомнения, такой вид транспорта будет пользоваться успехом, как минимум у туристов. Вместе с тем, строительство объекта повлечет за собой ущерб. Пока не ясно, получится ли его как-то компенсировать. Стоит ли игра свеч, решать лишь автором и инвестором проекта. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.